Продолжаем заваженный гребень сверху у нас И мы приступаем Теперь К этой работе Так, как мы будем делать? Готовим сейчас наш гребень Готовим наш гребень Так Возьмем оправку шершня. Так, с этой стороны. С этой стороны Бладняем. способа. Мы можем или оправкой продолжать отгибать вот эту кромку. Вот эту кромку нужно нагибать, сделать первый гиб. Так, посмотреть. Так, попробуем сейчас ее отогнуть. Так, это наше ослабление. Так, 45 и 35. Ослабление. Так, теперь мы. Все-таки самый способ такой быстрый это. Нагибать. Рамочными клещами. Рамочными клещами нагибать. Ну, это можно не только, а можно. Можно. А Здесь поточнее надо. Ладно, немножко. и учимся, учимся. Так. Ну вот теперь мы можем взять... сейчас теперь уже Так и еще раз отгибаем двадцать пять. Так. Это Так, еще раз. м А-а-а, на на Само тема. Да, хорошо. Так. Теперь. Так, так, Теперь с этой стороны. Так, так, ну теперь Мы можем закрывать рамкой двойной шальца с с кромками, накладными, немножко завалили ну теперь Умножим её. Так, раз проверим, какой стороны. Начинаем с маленькой стороны. И... Так, с этой стороны так, начнем. Так, начнем. Снега. Так. Тереночка. Бывает не оставляется никаких следов, каких следов не остается, щетка закрывает. Так. Теперь нам надо этот гриб завалить в эту сторону. Налево. Так, потом... Сейчас еще. внизу немножко уплотнём. Так, Не наваливать можно. Так, 25 сантиметров. Ну, заваривание нам. Так, пойдет у нас. Подъем. Раз померяем. Так. Так. Задим. Где у нас подъем будет? Так. Здесь. Так, смотрим рукой. Так, черт его. Машу блинем подъема. Так, есть. есть линия подъема, линия подъема есть, так, проверяем, так, проверяем, отлично, так, и так. вот так. эту еще линию сейчас, поднавим, вот эту линию справа слева, Он еще отвенил, не угодно. Так, с этой этим. Так, у нас там же. Ладно, это черная сыр. Здесь тоже снова. То есть с тобой сейчас получается наве. Так, хорошо. Да, ну что, будем поднимать, что-то она как-то, немножко поправить надо, ой, ему надо поправить, немножко она, так, сюда, немножко поправим. Немножко uh поправим. -huh.